Мы с этими бабушками и девушками не можем найти общий язык. Я понимаю, что меня просто тупо отошли. Гадости писали, а? я их нашел, <гад> <гад> <гад> чтобы их потом дотронуться до человека, посмотреть ему в глаза, иногда ударить с кирпичом. А потом выяснился косячок. Звонит мне такая Клава, я знаю, ты... где ты живешь. всем вы на канале почти бизнес мы снимаем и работаем дальше сегодня у нас в гостях на мой взгляд очень очень перспективные парень я не так давно с ним познакомился, и наша встреча произошла случайно. Это мой репетитор по английскому языку. И э, мы встретились так, что я увидел его объявление, да, то есть пост о том, что нужна группа, э, нужны ученики. Я написал и не получил ответа. И я очень расстроился. Я как почувствовал, что вот мне нужен репетитор. Я как бы увидел, я прочитал, все подходит, мое. Неделя прошла, я не выдержал и написал еще раз. И оказалось, ну вот представьте, что Facebook не отправил сообщение. И, наверное, это стало еще сильнее меня мотивировать. Я пришел на первое занятие, познакомился, увидел новый подход, увидел, э, что человек чувствует мою боль, знает травмы детства мои, там первую учительницу по английскому. У всех у нас такая. И э, зарядил меня оптимизмом таким, что, возможно, да, вот исполнится мечта, и мы снимем еще раз второй ролик уже общаясь на английском. Это отличная цель. Но ну, сегодня поговорим про тебя. Очень интересно узнать тебя в жизни, да, услышать твои мысли, опыт, какие-то смешные истории, потому что то, что я уже знаю, да, опыт эти очень много. Языков ты знаешь много. И знаешь, особенности изучения, да, есть возможность сравнить. Но вначале, конечно, расскажи про себя. Окей, вот такое прямо вступление хотелось так меня это, да, то есть, да, безусловно, ну как бы уже начали, да, говорить, то есть, ну там, как меня зовут, да, определять да, то есть, ну определились, то есть по русски Олег, да, но трансформировался в Александра, да, по определенным каким-то причинам, поэтому все меня называют Александр, я уже как-то ну привык, да, в принципе к этому имени потому что на работу мои ученики меня в принципе Олегом сейчас называют только мой брат и то есть в принципе все, да. Опыт у меня большой, потому что начиналось все в Минске, начиналось был Яс. да, моя любимая, там, а, закончишь иньяс, будешь кричать «свободная касса в Макдональдсе», mm. они тут да, табы. <свят> <свят> не кричу, <свят> а, да, то есть начинал все иньяс. Я давно хотел туда, в принципе, mm -hmm. попасть, потому что когда первый раз а, меня привела туда мама, а, я посмотрел на этих людей, и они выглядели как бы такими богами, да, то есть как будто бы вот не от мира всего, то есть я такой ребенок маленький, там, mm -hmm. мама, да, то есть вот эта мечта... Такая... Прям в школе это было, там, да? Да, это было еще mm -hmm. в школе, я, был, я вообще был маленький. И вот от этого как бы все пошло, и появилась учительница английского языка, oh. да, которая спросила, дорогой мой друг, куда же ты хочешь поступать? А я говорю, я поступаю в я Она говорит, да нищен, никогда ты туда не поступишь. То есть, ну, поэтому учителя такие первые, наверное, всегда были у всех, Да. То есть, поэтому, я думаю, мы все проходили Ну, это мотивация? Тракт. В твоем случае это пух? Нет, это нет? было, ну, ребенку. Ну, что ребенку ты скажешь, что, ну, ты тупой, да, то есть, ну, какой тебе там университет, ну, какая это мотивация, да, то есть, это опускание просто в грязищу, да, и, то есть, ну, как бы ты там думаешь вообще, что и как и так далее и тому подобное. Но получилось так, что первый раз я не поступил я МИАС, потому mm -hmm. что поступал на факультет китайского языка, mm -hmm. который набирают раз в пять лет, и вот я как раз попадал, то есть, мне не хватило там буквально пару пунктов, и была вторая попытка, да, уже на следующий год, и удалось. Сразу mm -hmm. же, не знаю, зачем я вообще лез на этот китайский, да, он был сразу идти на факультет английского языка. И вот с этого началось мое приключение изучения, как говорится, языка. С китайским у нас с тобой небольшая разница, мне кажется, что может... Может буду гадать, но там была волна у нас дома, да, что очень хорошие связи были с Китаем, э, все мы там слушали радио, появился там, э, точно не помню, какой-то там камень возле аэропорта находится, это место, где китайские заводики... Да, было время, было классно, рассказывали всем, что все чуть ли не после белорусской мовы мы заговорим сразу на китайском. Может, поэтому, но я точно думаю, что ты на своем месте, только не знаю в своей ли стране. Как давно ты в Польше, да? И вообще, что ты делаешь, зная столько языков, тут даже просто приезжают и все говорят, нет, нет, нет, довида. В принципе, как бы такой вот мысль о том, что как бы, как бы государство в котором я родился мне не подходит, как бы она была со мной всегда, mm -hmm. а, то есть в принципе как бы у меня всегда была такая мечта, ладно не переехать на пост mm -hmm. а, ну по крайней мере поехать куда-то поучиться, да, то есть какие-то проекты себе взять, чтобы просто ну как бы посмотреть мир. Mm -hmm. Да, так yeah, круто. А, и это все началось банально с Виннюса, а, банально с ЕГУ, знаменитого университета, да, то есть как бы а, я решил туда поступать, то есть я закончил бакалавриат, да, то есть пять Тучился, и встал вопрос как бы ну что делать дальше? дальше ну и армия конечно же там стучится дядечка такой типа да? и нужно было что-то придумать да потому что там эти два года ну, кому хочется идти угу. два года, купать картошку да? И э, самый простой, это было тоже очень спонтанно и очень быстро, э, я подаю документы в ЕГУ, естественно, что я туда поступаю, я поступаю на международные отношения, mm -hmm. э, на магистратуру, э, начинаю ездить, да, то есть это была заочная э, форма обучения, потому что у меня была уже работа, то есть на тот момент я уже, э, это получается с четвертого курса, то есть я официально уже начал преподавать в mm -hmm. У нас начался вот этот бум с картой поляка, э, полонистов не было вообще, то есть у нас было там пять человек на всю Беларусь, потому что все имели карту поляка и они все уехали. Mm -hmm. да, и вот мы такая, пятерка. Mm -hmm. Ла... Стойких. Да, пятерка стойких, причем, что из... А... Или медленных. Ну, да. Причем это очень интересно, потому что из всей нашей группы я и еще моя хорошая подруга, то есть мы вдвоем пошли в один языковой центр, нас тут же оформили, как говорится, mm -hmm. мы начали преподавать. Да, и тут начался ад, потому что все люди разные, mm -hmm. и нужно донести человеку, ну что мне от тебя нужно, да. И тут начался ад, потому что это были первые год это был ужасно потому что это были бессонные ночи потому что ты понимаешь что э, это ты как бы нарабатываешь опыт своей работы ты работаешь на себя чтобы потом впоследствии сказали вот там вот этот вот вот иди к нему, uh -huh. да. То есть, в принципе, я до сих пор следую этому правилу, да, и поэтому как бы я не удивляюсь, когда мне, допустим, здесь звонят и говорят, что там э, троюродная, там тетя моего моей бабушки, там дядя Буйка, да. То есть, вот Ты сказать… Рекомендовала. Сказать? Да, рекомендовала, вот как бы, э, как бы что тебе нужно будет прийти, вот, кстати, было буквально в четверг, да, то есть, yeah, yeah. то есть такой свежачок, да, то есть ребята позвонили, вообще не знаю кто, и причем, что уже по факту, да, обычно ты вытягиваешь из людей так, uh -huh. уровень, сколько дней в неделю, стационарно, ну, сейчас не стационарно, да, онлайн. Тут было все четко, то есть мне позвонил человек, говорит, вот нам дали ваш номер телефона, нужен польский язык, какие-то такие дни, время, цену мы знаем, все. И то есть вот такой подход мне нравится, да. То есть люди собрали сами группу, они uh -huh. да, и просто поставили мне перифактом, что мы можем вот так вот так вот так, пожалуйста. Мы согласны. Чтобы мы не убежали с мысли, расскажи про Вильнюс. Ну, первая твоя твоя да? поездка, да? да? Э как это было? Вот знаешь, наверное, мо Я не учил много языков, да, и моя история была очень такая быстрая, что я не был в Польше ни разу, но потом переехал на постоянку. И как бы у меня не было выбора там раскачки, учить язык не учить. Как бы или учишь, или не учишь, или забиваешь, да, да, или не учишь. А, нет, все было сошлась ли это твоя карта? Вот столько учить, столько понимать, ну, не знаю, что, что объем информации. Приезжаешь в Вильнюс и все приезжаешь на русском. и понимаешь, что ты, что ты не приехал за покупками, да, как было вот это вот поезд такой там два часа, что да, да? мы всегда садились там в субботу, да, ехали утром, возвращались вечером, то есть ну как бы визы были и так далее. То есть ты приезжаешь на вокзал и ты испытываешь шок потому что ты не приезжаешь в магазин uh -huh. и ты не приезжаешь поесть в какую-то кафешку да либо походить по торговому центру либо по набережной да. то есть ты сталкиваешься с тем что ты э, как бы становишься частью да вот этого сообщества да. то есть ты студент ты иностранец э, хорошо большой плюс они говорят по-русски uh -huh. да, большой плюс uh -huh. э, литовского ты не знаешь соответственно ну как бы иногда это такой маленький косячок да потому что на английском тоже там не все разговаривают но, э, я сделал, тогда еще был вот этот ВКонтакте, mm -hmm. сейчас он возродился, mm -hmm. да? Mm -hmm. да, по определенным причинам. Э, я просто начал искать группы, э, и наткнулся на такую группу, что вот международные отношения, ЕГУ, такое-то, такое-то, и мы списались э, с людьми, mm -hmm. да? и то есть, более или менее разнакомились. То есть по факту, когда я приехал на вокзал, мы встретились просто на вокзале, вот те люди, которые ну вот, общались между собой. И еще в Беларуси, то есть мы сняли для себя жилье. То есть это была большая квартира, и в которой мы все заселились, то есть, как говорится, не было аж так страшно. Ну и потом. Ну, как бы там, первая ночь, да, ну понятно, да, что люди делают, да, там какое-то винишко полилось, да, а тут хоп, пять утра, и ты в дрова, да, и начинается университет, то есть ты попадаешь в абсолютно другую реалию. Если, скажем так, в Беларуси все, скажем так, четко, да, то есть ты знаешь, что вот здесь вот деканат, что здесь вот тебе помогут, ты сюда придешь, тут попросишь, то есть, как бы, грубо говоря, за тебя это сделают, да, либо направят, то тут нет тебе дают в одну руку грабли, во вторую дают лопату, гребешь ты сам. Да, тебе могут сказать, там дать какой-то вот лист, поэтому, наверное, в Европе во всех университетах есть как первая неделя ориентационная. Uh -huh. да, то есть ты, у тебя есть тютер, да, к которому ты обращаешься, ты получаешь бумагу, на которой четко прописано, где что, как сделать, там часы работы и так далее и тому подобное. Это когда устраиваешься или когда студент? Когда студент. О, да, то есть, ну, Когда студент, да. И здесь еще был тоже такой огромный плюс ЕГУ. Да, то есть я думаю, что все знают историю ЕГУ в Беларуси, да, uh -huh. которая была. И вот как раз вот эта вот проблема началась, я заканчивал 9 класс, вот их закрыли, и они переехали в Вильнюс. То есть понятно, что весь университет состоял да, из людей, которые работали в этом университете еще в Минске. Ну и понятно, люди, которые протестовали, выходили или да, которых выкидывали с университета. Да. Я думаю, что вот второй раз будет на английском, и мой вопрос будет первый миллион, uh -huh. а сегодня. Мой вопрос. Первый день на университете? Ну, второй. Первый, <просу> первый может э, забыть? <просу> но второй. второй. <просу> как, okay. как приняли? В принципе, скажем так. Э, расскажу про первый месяц. чтобы что это крамки? Как Безусловно, бы. что это была эйфория. Потому что я, как человек иностранец, который читал о Варшавском университете, для которого этот университет, э, я не знаю, то же самое, что Оксфорд да и так далее. И тому подобное. Есть такое, да. Э, ну, как бы маленький парниша которого берут работать в качестве преподавателя причем ну как бы мой предмет он очень узкий да то есть это не то что там я не знаю грамматика английского uh -huh. да то есть это намного сложнее то есть первый месяц это была эйфория а потом очки спадают и начинаются uh -huh. трудовые пришла сессия да пришла сессия то есть пришли экзамены и ну как бы в любом случае там первый семестр да ты видишь где ты косячишь косяков было безумное количество Потом ты смотришь первый экзамен, как задают твои ученики да, ты видишь, что ты реально свой первый семестр про... Да? Но все было плохо, очень плохо. Мы сегодня будем симуляция. Как, как бы я работал в университете, да? И что бы... Что, я... что, что бы... Эм... Эм... Скажем так, э, наверное, на тот момент, э, после того, как я отработал со взрослыми людьми с где другая мотивация, где ты из своего кошелька платишь деньги, да, ты попадаешь в среду студентов. Это тоже молодые люди, там, э, ну, там, младше тебя на пару лет, и началось просто такое как бы это была моя ошибка я позволил сесть себе на шею не потому что я такой добряк э, а потому что я понимал что у ребят тоже я помню свое студенчество mm -hmm. было много предметов нужно было учиться хотелось тоже потусоваться и тоже у меня были там и пересдачи и так далее и тому подобное то есть это все понятно и я понимал что им тоже тяжело и там где-то старался mm -hmm. да, лояльно да, помочь mm -hmm. где-то подтянуть натянуть и так далее и тому подобное Uh, да, и Первый экзамен это был провал, меня выслали на ковер, uh, показали результаты, uh, ну я подумал, что это все, то есть, ну, как бы то есть они плохо написали? Они очень плохо написали, то есть половина была пересдача, uh -huh. сразу автоматически, uh, я когда это увидел, то есть ну, я понял, что как бы нужно что-то с этим делать, uh, и после каникул Начался второй семестр, и тут уже пришлось поменять тактику и стратегию, потому что как бы, мне не хотелось вот сейчас там, как бы, да, спустя столько лет работы, когда ко мне приходят новые магистры, да, то есть это все будущие переводчики, mm -hmm. которые будут заниматься, не знаю, синхронными переводами и так далее и тому подобное, я всегда на первом занятии спрашиваю, от кого вы. Да, потому что чаще всего группы сборные, да, преподаватели все знают, ну, как бы все между собой ну, знакомы, да, по крайней мере, визуально как-то. И я понял, что я не хочу спрашивать своих студентов, от кого вы, допустим, говорили, скажут, да, там, это там, Татьяна Павловна, и ты говоришь, Татьяна Павловна. это, там, Павловна. это там, да. Да, давайте, первый, Она тут, про поговорить, кофе да, тот, попить. Тот да, да, то, есть, то есть мне больше хотелось, чтобы там, если там приходили, да, там вот угу. Магды, да, и ты говоришь, опа, зашибись, то мы делаем то-то-то, потому что эти люди знают. То есть мне хотелось вот таким вот образом. И пошло. Пошло это до такой степени, когда я начал читать про себя комментарии. Мне показали чисто случайно uh -huh. комментарии, Что писали? Потому что гадости писали. Uh -huh. их нашел, да, чтобы их потом... Не, не писали гадости. Писали, как бы, в принципе... Это уже про второй семестр, когда а, ты поменялся. Третий, или еще про первый? Третий, а, третий. Третий семестр, да, то есть второй год моей работы. То есть мне показали чисто случайно, да, потому что, как бы, сестра моего очень хорошего, лучшего друга, она меня учи учиться, uh -huh. училась на том же самом факультете, она мне по приколу показала, там говорит, знаешь, что там тебе пишут? Ну я думаю, сейчас там напишут там вообще. Uh, нет, то, что я увидел, uh, меня очень сильно обрадовало. Uh, да, то есть там были такие комментарии. Увидел страх? Пред... Боже, сходите кто-нибудь за меня на этот пару! А, нет, в основном то есть было такое, что как бы я очень требовательный, я много даю, я много требую, угу. Да, но не переживайте, экзамен будет сдан невозможно, ну как бы неважно, кого мы будем угу. сдавать с закрытыми глазами. А, и в принципе, фу -фу, на сегодняшний день у меня не было ни одной пересдачи у них студентов, они все сдавались с первого раза и все. И, и все, и забывали. И Ты нет. о них, о них тебе. А, нет, ну, у некоторых, как как бы мне вообще забыли, <laughs> как, бы, как страшный сон. А, нет, со многими ребятами мы пересекаемся в каких-то проектах, мы пересекаемся в каких-то переводах. А, боже, мы пересекаемся в кабаках возле университета. Ну да, да. То есть, ну, как бы это по стандарту, да. А, все мы в хороших отношениях, с некоторыми поддерживаем, с некоторыми, ну знаешь, там, раз в месяц, там раз в полгода. Но чего-то такого, как бы, нету. То есть все благодарны. Знаешь, я буду плавно переходить к, к моему такому широкому вопросу, будет про поколение. Mm -hmm. да, и ты мне прям сегодня очень помогаешь, потому что это мне было дома, да, сложно выйти на эту тему. Да, потому что сейчас я расскажу, почему все, маленькая тайма. Но ты прям мы одна команда сегодня. Точно бы экзамен сдали. И ä, вопрос про смену поколений. Да, я не являюсь там не переводчик, да, но у меня есть одно что рынок меняется. Мы немножко про бизнес, да? что языковые школы были до пандемии одни. Во время пандемии они были все онлайн. И, возможно, Упустили да, методику понимания учеников и закончились просто за том, что кто-то расстроился, кто-то не понял а, или кто-то там, не знаю, дети отсидели родительские деньги, а в итоге не, ничего не, не вышло эффекта. И пару дней назад вышел сериал про WeWork, и э, я даже хочу немножко сегодня попечить, представить себе, потому что там фильмы, обязательно посмотрите вторую э, серию, где-то там 40 минута, тоже идет такой диалог, э, где э, сидят инвесторы, и SEO э, WeWork э, рассказывает про свою идею. Да и прямо прям хочу хочу зачитать сегодня что как оно получилось, как он печал и э, мне очень очень есть предположение что... Есть и так, такие изменения. Такой виворк должен случиться э, в языковом э, рынке. И у меня есть предположение, и даже больше я уверен, что ты уже близок. Щ сейчас мы… Ну не будем открывать секрет. Итак, пич виворка – это четыре года назад. Рабочие места будущего выглядят иначе. Там внизу люди нового поколения, и их много. Понимаете, и все инвесторы, да, мы понимаем, потому что всем было плюс 50. Они не думают, как их родители, и не работают как их родители. Зачем им родительские офисы? Молодежь хочет на работе веселья, общения, вдохновения. Виворк это не просто место, это движение. Есть миллионы и миллионы тех, кто уже решил. Я не хочу просто вкалывать за деньги. Я хочу создавать. Переслушивая это несколько раз, я поверил и купил эту идею. Дальше сказал человек, который там слушал это, да? И.. Э -э мне показалось, когда я сегодня готовился, что это близко, ведь язык, ценность языка меняется. Да? Если я вспоминаю себя там первых классов я не понимал зачем мне английский если вокруг только кока-кола меня окружает что-то близкое к америке приехав сюда я понял что как мне не хватило понимания 20 лет назад что эта дверь эта дверь просто в мир в внутреннее развитие и сейчас пришла пандемия я мне очень сложно, и даже мы с тобой встречаемся офлайн, потому что я поколение, которое не принимает онлайн всерьез, мне чего-то не хватает, эмоций, да, какого-то учительского там одобрения или там увидеть, как кто-то пишет одно слово на доске. Знаю, что у тебя есть мысли, идеи о языковом клубе? Ну есть, да. Как это сказать. У меня серьезные подводки, понимаешь. Были бы инвесторы, они бы... Что я же там ты там придумал? Окей, ну? uh, okay, безусловно. Uh, рынок поменялся. Да? Uh, мы сейчас говорим про языковые центры. Uh, каким образом он поменялся? Uh, он поменялся таким образом, что вдруг все преподаватели, которые uh, здесь существовали, с которых, которых я знаю лично, да, с которыми я работал, они все вдруг неожиданно за одну ночь сделали авторскую программу. Mm -hmm. Это вот мое любимое. Да? Авторская программа. Ну думаешь, ну Боже, ну завидую мудрый человек, угу. который в такой короткий срок написал авторскую программу и которую он ее продает, там, скажем, за пять тысяч злотых. И ты думаешь, Боже, ну, надо же посмотреть вообще, что это за авторская Нет. программа. Ну, извини, Купить триальчик. Переписать учебник бумажный в слайде PowerPoint, назвать это авторской программой, ну это сорян. Это была первая ночь, я так понимаю, после пандемии они так делали а, а во вторую были группы, которые купили и получили ответ Ну, то есть, какие-то знания э и, ты, и ты видел, мне интересно, знаешь, чуть проследить этот путь пандемии и твоих онлайн-уроков э Ну, э ну во-первых, это было, как, ну, когда нас закрыли, да, это было безусловно страшная вещь Потому что нужно понимать, что закрылось все, все школы закрылись, ушли в э онлайн А раньше не было, да? А, нет да. Я не приверженник онлайн-занятий, и я до сих пор да, очень скептически отношусь к онлайн-занятиям. Э, то есть у меня был, э, допустим, отказ, э, да, какой-то из всех, то есть э, юноша, ну, юноша, мужик, отказался от того, что он во время занятий не увидел достаточное количество онлайн-картинок. Mm. Ну, на что как бы я сел и подумал, ну, слушай, чувак, ну, сорокет. Ну, а ты там просто он Да, то есть человек, то есть как бы вот эта пандемия, она приучила всех людей, что если это онлайн занятие, то это должны быть картины. Шоу, да? Да, шоу. Шоу. Учитель должен, я не знаю, стоять в кожаных да. стрингах, да, и там как бы на себе показывать части тела и учить как-то это на английском, либо на польском, да, и за счет этого как бы поменялся вот этот вот, ну поменялось вообще все. Почему люди ведутся на вот эти вот авторские программы и платят за это безумные деньги, я не знаю. А качество оставалось в вначале? Качество ухудшилось. Мы можем, можно далеко не идти. Дети сдают матуру. Эти дети попадают ко мне в руки. Угу. Я вижу по факту, да, что у меня как бы, что сидит. Угу. По сравнению с тем, что было, когда было нормальное обучение, когда люди старались, и по сравнению с тем, что есть, это полное дно. Как миксовать хорошее и дно, как, э, что э -э... делать, как меняться? Парать, Понимать, Знаешь, вот... Работать, пахать до седьмого пота э -э вообще это самое. Может в школы надо менять, может подход. Ну, безусловно, Nie, ну, если уже вдаваться <на> в, в, в образовательную систему Польши, да, ну, это одна из самых <salád genocide> худших образовательных систем, есть как есть. Да, ничего мы с этим не сделаем, потому что учителей, которые в школе работают, маленькая зарплата. У учителя мотивация ноль. То же самое, что и в Беларуси в школе. Mm -hmm. Точно такая же штука. Mm -hmm. Я проработал, тоже у меня есть такой опыт, я работал в детской частной школе. Преподавал английский язык. Там было чуточку по-другому. Я выдержал ровно год. Там была высокая зарплата, mm -hmm. хороший коллектив. Но там были родители. Потому что родители, все родители угу. думают, что его ребенок. Ну, гениальный. Да. Лучше. Но ты видишь. Полиглот. Да. Но ты видишь просто, то есть, как бы у меня был. То есть у меня были, допустим, дети, да, то есть, случаи. То есть во время занятий стоит ребенок, да, и он из за ним меня снимает с себя штаны с трусами, да, угу. и говорит, смотрите, что у меня есть. Угу. А фишка в том, что ты этому ребенку ничего не сделаешь, трогать его нельзя. Потому что это домогательство. Так, это онлайн было или офлайн? Это офлайн. То есть, и потом родители. А вот моя там Катенька, Дашенька, самая умная, да. А ты объясняешь ей, что твоя катенька на слово код говорит, что это глагол. Научите ребенка дома. Нет, у нее самый лучший ребенок. Но, к сожалению, нет. Тогда смотри. Прям ты там пронял много вопросов. Я думал, чуть проще. Потому что э, мое представление о языковых ум... я до пандемии мне как-то повезло, что я первый раз в жизни купил один онлайн э, курс mm -hmm. прям там менеджмент, проект, то есть ты пройдешь, будешь супер mm -hmm. и как бы я был готов на то, что там будет онлайн, я понимал, какое на сообщение и когда случилась пандемия, как бы меня это как бы не расстроило, что все онлайн, но расстраивало качество звука, качество видео, и я не понимал, как, почему бизнес, да, бизнес просто вначале решил, что быть онлайн – это, ну, что-то, чтобы там было, и что-то там вещало, а, а сейчас, мне кажется, что все уже, все онлайн не закрыли, опять же, камера 0.3 осталась, да, то есть она такая, но но никто не занимается чуть глубже, как меня там поразвлекать. Да, я понимаю, что это такая. Да, ты сказала история, что сложно учителю. Опять же, твоя идея. Давай уже все открывайся. Моя идея. Что придумал. Дальше у всех. Есть? Это, это микс вообще? Вот ты, ты микс? Или ты вот взял классику и сказал, Нет. что… Это безусловно микс, потому что э, отработав как бы… Э, существует много различных методик по обучению. Угу. Безусловно, безумное количество, да, таких знаменитых там, я не знаю, методика там э, одного человека, второго, третьего, четвертого, пятого. На одних это действует, на других это не действует. И тогда встает вопрос, нужно как бы изобрести что-то такое, чтобы это был микс всего, то есть взять самое лучшее из каждой, uh -huh. да, то есть как преподаватель с опытом работы, смотря на методику, да, да, я могу уже предположить, что вот это не сработает, это бред силы кобыла вот это вообще не знаю, кто что написал. И то есть выбрать то, что непосредственно работает, uh -huh. и ты берешь, да, то есть... Одно, второе, самое популярное, что есть, безусловно, это тоже как бы идет еще инвестиция в себя, потому что ты себе выкупаешь какой-то курс, да, притворяешься учеником с уровнем минус 20, да, приходишь на такое занятие, смотришь, как этот человек. Я могу заменять, если что. Да, то есть как этот человек там как показывает. И что вообще происходит на этом занятии? Может, там, правда, какой-то голый человек проводит это занятие и как-то каким-то Может, гипноз? Можно. Я, кстати, был на вот этом вот mm -hmm. это Хорошо. называлось какая-то нейро, нейролингва что-то mm -hmm. там, и там барышня, которая взяла безумное количество денег за вот это вот двухдневное обучение, слушай, несла ну, такой полный бред вообще, ну, а все сидели слушай прям с кипятком такие мудрые вещи говорила бред сивой было, она наговорила ничего там на она нового вообще не сказала это было известно это вот э, авторская методика mm -hmm. взяла книгу 60-х годов писала сейчас и вот у нее авторская методика да, кстати потом э, могу тебе принести дать почитать сам удивишься что люди вообще пишут э, да, э, в этих вот штуках э, э, и возникла такая идея сделать сделать скажем так не то что пространство а создать такую атмосферу потому что я я до сих пор не могу определить вообще, что это. Клуб это не клуб, какой-то проект не проект. Я, я уже запутался, сколько у тебя научных там степеней, дипломчиков, э, сколько, я сам не помню. сколько полочек, сколько грамот. И вообще, сейчас ты доктор наук уже? Э, да, сейчас э, это очень приятно до сих пор, да. То есть, когда ко мне обращаются пани докторы, я, ну, я не могу к этому привыкнуть, э, потому что все-таки докторскую степень получают люди такие, скажем так, не в моем возрасте, да, то есть обычно это все оттягивается. Э, но мне помогли. На меня, я как бы после своей магистратуры, да, то есть меня пригласили работать в Варшавский университет, я не знаю, откуда у них мой контакт, ну вот вообще не знаю, потому что э, объявлений как бы о поисках сотрудников у них нет, uh -huh. да, э, просто позвонили и сказали, здравствуйте, мы такие, там мы вас ждем, там приезжайте завтра, да, и, то есть это выглядело так, что я не могу приехать завтра, у меня отпуск, я далеко, mm. мы вас ждем, приезжать. Mm. А, то есть, ну вот как бы я приехал и буквально тут же себе подписали договор, да, то есть ни, у меня не было ни испытаний, срока вообще ничего абсолютно но спустя полгода то есть не поставили условия то есть тебе нужно получить докторскую степень а что такое докторская степень это много денег да, то есть, ну, все-таки не забываем. Это 4 года. Ну, скажем так, можно уложиться в 2-2,5 до 3, да, если не растягивать. Ну, вообще, да, то есть люди пишут, со мной учились, и до сих пор, кстати, некоторые не получили докторскую степень, потому что я не знаю, почему по каким причинам, ну, как бы неизвестно. И это было условие. Нужно было проплатить эту учебу. Угу. То есть, все-таки у поляков не условия. Ну, мы должны понимать, да, да все-таки мы всегда будем иностранцами, пока гражданство не получим, да, то есть у нас другие условия, но сумма для меня была неподъемная, да, то есть я понимал, что, да, я заплачу за обучение, да, но у меня ничего не останется, то есть мне нужно будет искать какой-то дополнительный доход, да, то есть мне этого не хотелось, потому что уже и так как бы было, ну, в сутках 24 часа, ну, куда больше. И тогда я пришел, поставил им свое условие: вы мне даете стипендию, mm -hmm. по-другому никак. Ну и началось там какие-то обсуждения, да, то есть там нужно было принести там какие-то справки, да. Слава богу, что у них тоже есть какие-то социальные стипендии, которые они дают всем абсолютно. И мне дали грант. То есть мне дали грант, которым я покрыл полностью все свое обучение. Еще даже осталось, как говорится, на, на чай а, апгрейд, да, чай. А, да, и была... Э... Да, и было вот еще обучение, и там тоже были свои косяки, свои нюансы, свой негатив, который лился, и тоже было и угу. ссоры там всякие, ну, это, это, это, это уже кухня ваша? Да, в, в любом, неважно, какая профессия, да, везде есть своя кухня, везде есть какие-то свои недопонимания, да, то есть это тоже, как бы, я пережил в своей жизни, как бы, спасибо этим людям, они меня только закалили, да, то есть, вот, и с того момента, то есть, я получил докторскую ровную вот перед, как началась вот эта вот Пандемии тут все позакрывали. И вот я начал уже непосредственно работать на кафедре прикладной лингвистики. Вот. Ну и там тоже до сих пор мы с этими бабушками и дедушками не можем найти общий язык. Ну что, мы поменяли специальную локацию, потому что мы... я тебя все мучаю, придумываю. Ну, чувствую. Чуйка, у меня я сразу говорю, я всегда чувствую. Считаю очень сильной своей стороной, что чувствую, mm -hmm. но вас хочется услышать. Я не хотят услышать. Mm -hmm. uh, mm -hmm. У тебя столько опыта. Mm -hmm. У меня такое подозрение, что ты не мог просто придумать идею. Она прям должна затрясти весь mm -hmm. мир. Клуб, место, сообщество, ну, Вот это самое тяжёлое. Вот это было самое тяжелое да? То есть каким образом вот это вот... То есть мне не хочется говорить, что это какой-то проект. Я не хочу говорить, что это вот, опять же таки, вот этот клуб. <звы> Давай поговорим, может, о сильных сторонах. Ну, ты почувствовал, Мы, чтобы не сгладить, да, я понимаю, что там название, философия. Mm -hmm. Мне интересно mm -hmm. и всем интересно услышать, что... Такого ты придумал, увидев онлайн, офлайн, новое поколение, мамочек, папочек, профессоров. Ведь твоя мысль – это изменение рынка. И наш вопрос перетечет плавно к тому, что ждет рынок изучения языков. Это ближайшее будущее и один раз одна моя очень хорошая ученица это такая женщина которая там плюс 65 которая ходит просто на английский причем что у нас английский выглядит не то что мы сидим в аудитории да а -а -а. то есть мы с ней ходим за покупками мы а -а -а. с ней гуляем по парку Круто. да то есть там такие вот там сидим в кафе с кофе и так далее и тому подобное и она произнесла такую, скажем так, роковую такую фразу, после которой как бы у меня немножко открылись, так скажем, глаза и захотелось что-то придумать. Она сказала, слава богу, что я хожу к тебе на занятия. Я говорю, почему? Потому что после работы дома мужа, детей болезней и так далее и тому подобное, mm -hmm. есть там условно два часа mm -hmm. для нее, которые она проводит приятно. И вот возникла из этого идея создать что-то подобное, то есть где будут, куда какое-то место определенное, да, куда будут приходить люди, которым будет приятно провести время с пользой. То есть создать в рамках какого-то, скажем так, определенного помещения, да, создать атмосферу. Я не ошибся, это, кстати, да, не ошибся, да, я, я подумал, да. То есть создать в рамках одного помещения создать такую атмосферу, чтобы просто на вот эти там два часа, да, то есть пока что, то есть если делать вот такие вот встречи, да, то есть, ну, это двухчасовые, но это максимум, ладно, там еще перерыв можно какой-то сделать, да, скажем так, сделать такое место, где люди забудут про болезни, забудут про жен, мужей, детей, семьи, которые просто придут, которые налиют себе чашку кофе, и мы будем просто разговаривать. А в этой группе будут разного уровня ученики? Нет. Нет нет такой возможности. Потому что в любом случае, как бы, прийти куда-то посидеть, просто попить чашечку кофе, да, то есть, ну, как бы, это очень круто, но должна быть какая-то польза, да, то есть, человек, закрывая дверь с той стороны, он должен понимать, что вот сегодня, за вот эти вот два часа, да, я вынес вот это, вот это, вот это, вот это круто, вот это, отстой, мне это 900 лет не подходит, мне это не нужно, да, вот это вот мне нужно будет еще уточнить, да, когда там закончится там эта неделя, чтобы встретиться, да, еще раз там в следующий раз. То есть, поэтому такого не может быть это из моего тоже опыта давным-давно я работал в одном тоже языковом центре где по субботам делали что-то вот похожее да так скажем и там была мешанина то есть приглашения получали все от уровня начинающего до уровня так скажем advanced ты готовишь материал, потому что тебе два часа нужно что-то делать, и не будешь сидеть два часа смотреть, я не знаю, Гарри Поттера, да, допустим, и говорить, ой, как классно. То есть нужно в любом случае что-то делать. Но представь себе, я готовлю материал, сидит уровень, алфавит, mm -hmm. да, и сидит уровень, который тебе расскажет операцию «Коронарное шунтирование» по-английски. То есть, поэтому нет. Нету такой опции, что люди будут разноуровневые. Сближенный уровень, да. Все-таки... Off, то есть онлайн не даст и в будущем мы все чуть-чуть уйдем от языковых школы онлайн качество останется в off и нет это точно такой же вопрос я помню когда давным-давно появились я не знаю помнишь ли ты я помню на свою первую зарплату я купил себе в гуме карманный переводчик угу. И тогда была такая тоже фишка, ходила, что с технологиями наступит такой момент, что не нужен будет переводчик, потому что, ну, посмотри, сейчас у нас есть Google, да, mm -hmm. еще различные там Lingua и так далее программы. У нас есть специализированные программы, какие-то там дропсы и так далее по изучению языку, да, то есть онлайн. Вот эти вот авторские суперметодики, да, слайды и так далее и тому подобное, вплоть до того, я могу тебе сказать, один центр очень плохо со мной поступает. ПИЛ, причем это центр в Беларуси. Они как бы главный методист. Да, я могу дать спокойно. Да, ну но... Нет, нет, нет. Ну просто это как бы я тоже понимаю, что люди в панике. Да, Просто как бы директор хотела выжить по максимуму. Меня просто очень сильно удивило, когда на занятиях на Zoom она меня попросила записывать каждое занятие. На занятия длились по три часа. И меня очень сильно это удивило. Потом я подумал, что в принципе здесь есть какая-то логика. То есть она хочет проверить да то есть я нахожусь здесь она находится там то есть она хочет проверить ну как бы что мы делаем три часа на занятии ну в принципе как бы это логично да а потом выяснился косячок когда ко мне написала девушка и сказала здравствуйте она выкупила курс с моими видео в этой школе а у тебя ты это все хочешь запаковать в приложение в... Нет, зачем? Технологии от рано до ночи. Ты встаешь, у тебя уже технологии, ну а где как бы живое общение? Mm -hmm. Да, то есть где, ну почему, допустим, мы не ходим с друзьями на вино по скайпу? Да, либо мы не отмечаем день рождения, я не знаю, в зуме, да, со всеми родственниками и так далее. Нет, должно быть... Э такое место, куда человек может прийти из-за того, что да, как я помню, вот пандемия началась, для меня был праздник, когда я утром встаю, иду в душ, одеваю одежду, выхожу на улицу, mm -hmm. да, то есть для меня это был праздник просто, да, потому что ты сидишь, встаешь, пижама, ложишься, пижама, мыться можно не мыться, да, какая разница, если все равно ты сидишь вот в этой комнате, да. и вот, то есть, поэтому я хочу иметь что-то такое, куда люди будут приходить, скажем так, наслаждаться, отдыхать практиковать язык, но чтобы это приносила какую-то пользу. И чтобы человек, выходя вот с такой вот встречи, э, во-первых, он был отдохнувшим морально, да, и чтобы он что-то с собой, какие-то знания выносил. И потом, опять же таки, да чтобы потом мне звонили и говорили, вот была вот такая вот сестра там это, да вот иди вот туда, вот там вот в субботу-воскресенье чудесные происходят. Да, да, то есть вот, вот что-то вот такого плана. Последний мой вопрос такой, знаешь, как сижу как, докапываясь, да, mm -hmm. Мне это реально интересно, потому что я знаю, что э, чего бы я хотел научиться, да, mm -hmm. конечно бы э, хотел симуляции всяких э, историй, вот общения, интервью, mm -hmm. да, симуляцию э, рекрутинга, допустим, mm -hmm. да, мне было интересно поиграться там в эту магию Гугла, 20 вопросов, там, mm -hmm. да, э, возможно, только. Последнее, что хотел узнать и уточнить. Вот в университете я представляю, что это вот, не знаю, мое мышление такое, что если бы я до пандемии встретился, меня учили бы больше грамматики. Ну вот я так встречал. В онлайне я слышу и вижу больше слайдиков. И действительно тоже вот я думаю, что не хватает разговорного. Да? Здесь в идее твой разговорный, а грамматика где будет? Вот Будут домой получать какие-то угу. карточки а, да, или конечно. еще что Это мое любимое. А домашнее задание понимаешь, будет? Понимаешь, понимаешь. Конечно. А, нет. А, меня сейчас, ну там кто послушает, преподаватели, да, меня там закидают камнями, поэтому я свой адрес не буду. Ну какое домашнее задание? О чем идет речь? Да, приходят люди, говорят, что а домашнее задание будет, и ты им говоришь «нет», а она говорит «как нет?». Я говорю, по вашему желанию, если вы хотите. Домашнее. Конечно, я же хочу домашнее задание. Э, она получает, да, то есть я знаю, какую мы тему будем проходить, какой грамматический материал через говорение я буду этому человеку навязывать, да, хотя человек э, не осознает, что вот в данный момент, да, я учу его грамматике. Э, ты даешь домашнее задание, ладно, раз, она сделала, да, окей. Даешь ей второе, у меня болела нога. А потом у меня был понос, потом у меня у сына там была, не знаю, волчанка, потом еще что-то, потом я уехала, пожар и до свидания. И так делают все. Так делают и взрослые люди, так делают в университете. Когда тебе высылают за 15 минут до дедлайна, а -а -а. да, у тебя завтра экзамен, звонит мне такая Клава и говорит, а я вам там должок прислала. А ты открываешь должок, а это 54 документа. Да, то есть она написала весь семестр. И ты говоришь, Клава, дорогая, но ну сегодня же воскресенье. «Когда я тебе должен это буду проверять?» «А что?» «В Нью-Йорке?» «Да, то есть, ну, то есть, вот такого. А, а что, типа, либо там, а вы не проверили, да?» Ну, препод тоже человек, да, то есть, почему я обязан сидеть в воскресенье, там, либо в субботу проверять, у меня клуб намечается, да, то есть, ну, как бы, поэтому... И вот хорошо, что, ну, как бы, вот ты вот это сказал. Безусловно, э, это, как... что, ты, мои, ты меня меняешь сейчас идеей, понимаешь? Я, да. я тоже загорелся, я, я бы встретился, знаешь, э, я бы вот пришел на, не знаю, тачку разбирать. Вот я хочу в автосервисе на, ну. на английском языке, я никогда не был. Вот мне надо сейчас резину поменять в машине, да? да? Я бы с удовольствием встретился. Да. Мне, в принципе, само участие, да, быть в автосервисе на английском, угу. я уже бы пришел. Ну, ну, вот в этом-то и прикол. Вот с таких встреч убрать а, вот эти вот а, дебильные темы. Ну, не дебильно, а ненужные. Угу. Да, типа там покупки продукты, да, то есть э, покупки продукты – это хорошо на уровне А1, на 2 когда ты начинаешь. но сорян, э, когда ты приходишь на занятия и преподы, да, то есть это группа э, Intermedia, да, то есть это группа, которая уже, ну, пихает э, платья, топы и блестки. По-моему, это бред сивые кобылы. То есть как бы моя задача, да, вот это то, что я сделал уже с польским. Mm -hmm. а, то есть польский у меня а, немного переделано, да, то есть тот материал, который есть, он есть, но еще плюс докинуто. А, Человек выходит из поезда в Польшу. Что дальше? Надо ему про песель рассказать. Да, и то есть понеслась, да, то есть Пессель, и пошло, да, ужонт, да, и то есть ты накидываешь, то есть ты делаешь такую симуляцию, да, а что бы было, если бы, да, а, и то есть поэтому, а, что касается, допустим, каких-то там упражнений на отработку практики, да, то есть ты закидываешь начало, да, и все. А дальше человек должен сам грести. Да? То есть как он разрулит эту ситуацию, какие-то все возможные э, скажем так, выходы из этой ситуации, да? чтобы человек просто э, не попал в ступор. Mm -hmm. да то есть поэтому вот на таких вот занятиях знаешь там типа овощи, фрукты, как я провожу свое свободное время я думаю каждый второй скажет, что я смотрю телевизор и пью mm -hmm. да, то есть это, ну, как бы, а вот как сделать коронарное шунтирование в поле это никто не умеет да? то есть поэтому вот одна из тем да то есть темы на таких вот встречах то есть брать нестандартный. Ты знаешь, наверное, мы и закончим сегодня хорошим вопросом, очень сильным, про мотивацию, mm -hmm. потому что в любой методике да, mm -hmm. очень важно, чтобы был ученик, которому это нужно, а его не отправили там насильно да, учиться, mm -hmm. или он понимал, зачем ему нужно. Mm -hmm. И э, я думаю, просто дома сидел, да, писал эти вопросы, и посмотрел просто на себя в зеркало, да, я столько раз делал попытку выучить английский, и э, я уже даже иногда придумал, не знаю, антимотивации, что uh -huh. мне просто не везло в этом, да, мне просто… а потом вспоминаю, что, да, черт возьми, да были попытки, ты и uh -huh. там мог э, выучить, ты вообще был в англоязычных странах. Uh -huh. Ну сейчас нашел, я встретил тебя, нашел, да, то есть есть, есть. Я за себя, слава богу, я надеюсь не перегореть. Угу. Не перегоришь, а, ты, ты... ты живешь. Да. мог пройдя столько тысячи уже учеников, да, вот всю жизнь учит, но никак. Это кинуть mm -hmm. и выучить испанский, э, бросить, э, скачать Тиндер. Ну, Тиндер, да, это как это, когда я вчера, да, смотрел, вот этот, рекомендую посмотреть фильмец, mm -hmm. да. э, Я обожаю, когда, я уже тебе это озвучивал, да, ну, повторюсь для всех, э, я обожаю, когда приходят люди, э, либо когда я кого-то встречаю, да, и говорю, что вот я преподаватель, ну, и стандартный вопрос, на скольки языках ты говоришь, там, ты говоришь, я, у тебя, наверное, гены. Либо у тебя там какой-то, я не знаю, там что-то, что... Бред сивой кобылы. Никаких генов, никакой то мутации, еще чего-то не существует. Все равны. Это работа, это каждодневная работа, это как врач. То есть он практикуется каждый день, что-то там подчитывает. до да любая профессия, если ты хочешь быть толковым специалистом, каждый день, ну ладно, не каждый день, допустим, ну там раз в неделю, либо там чуть чаще, ты обращаешься к материалу, чтобы его запомнить. Эм, то есть поэтому... Это вот в этом идет, ну, как бы, это такая одна главная часть, да, такая вот. Ну и вторая часть, как тоже я всегда говорю полякам, да, не бывает тупых учеников, там, как в школке было, да, да ты дебил, да ты неадекватный, да ты там еще что-то. Бывают хреновые преподаватели, uh -huh. да, и которых, к сожалению, большинство, которые просто зарабатывают деньги, а то, что ты там сказал, то, что ты там сделал и, ну, как сказать, не подумав, от, открыл рот и произнес ей по барабану. У меня таких примеров миллиард. То есть, поэтому нет. Это, ну, как бы, это, ну, как бы, безусловно, важно найти хорошего преподавателя, да, потому что я прошел и магистратуру и докторскую, возвращаясь к испанскому. У меня магистратура была испанский. У меня была отвратительная преподавательница. Она была долбанная просто на всю бошку, которая э, вела испанский таким образом. Она вставала возле доски, открывала э, этот самый по поемник. Э, ну, вот эту вот штуку с э, мандаринами, да? начинала просто есть и говорила, вот у нас заняли Час там 50 От страницы 8 до страницы 100 Вот вы за вот это вот время Должны сделать все упражнения да? Я человек, который ну, Вторую неделю учит испанский ну Больная что ли какая-то И у нас вот так вот было 2 года Она не научила ничему Группа развалилась То есть было 50 человек изначально Осталось 3 на нее жаловались, но ничего не могли сделать, потому что других испано, испанок ну, как бы не было, да, испанских преподавателей. То есть, поэтому здесь тоже важно, как бы, важно просто любить свою работу. Да? То есть я люблю свою работу. Мне нравится, когда я вижу результат, когда человек мне. А, допустим, звонит, да, который э, начинал с нуля, и говорю, слушай, вот сейчас в отеле была такая ситуация. И да я понял и этого человек. чувака, да, и я разрулил, и слушай, и вот это слово сказал. А еще потом я погуглил и нашел вот это. И ты такой говоришь, супер, чувак, я за тебя рад, но сейчас 12 часов ночи в Варшаве, я сплю. Расскажешь, как приедешь. Да, то есть, наверное, вот это вот самое главное. Э, то есть, э, допустим, э, как бы возвращаясь там э, тоже к другим каким-то случаям, да, э, вот это показатель, не показатель, что э, ты получил сертификат, да, который, ну, там, постольку-поскольку, да, как эти языковые центры все раздают сертификаты, неизвестно вообще зачем и почему, как бы, ну, в общем, не суть. Э, важно вот это, что человек тебе напишет, позвонит, да, и вот скажет вот именно вот это, что вот там сидит вот такой-то, да, вот иди к нему. Вот это важно. Ты знаешь, мы сегодня, я очень доволен, что мы встретились, поболтали, прошли хороший путь, да, мы вначале прыгнули в академическую тему, поговорили про опыт, потом вспомнили пандемию и заканчиваем тем, что нужно меняться. Мы, мы меняемся, да, взрослеем, мудреем, и жизнь вокруг нас меняется. Язык нужен однозначно, здесь мы все понимаем, что нужно двигаться, учиться, работать, все равно вся ответственность на нас, да? каждый за себя отвечает. И у меня так сложилось, что я всегда договорюсь на второе видео, но уже с готовым проектом, и ты однозначно будешь не исключением. Не знаю, вот хочу сегодня быть мечтателем и верить, что эта идея рванет, изменит, поможет. Очень много школ, очень много, безумно просто открываешь, всех много. Угу. Но у всех есть свое место, и у всех своя история. Угу. Поэтому я уверен, что твоя история есть, и она добьется очень успешных Надеюсь. решений. Может, Apple тоже снимет сериальчик? Может, а, поговорим про твои идеи да, в следующий раз. Так что спасибо большое. Вам спасибо. Все, ссылки будут в описании, лайки. Веселитесь и улыбайтесь, как мы. Все, пока всем, увидимся.